Мышка такая за травинкой спряталась. Тоже первый бой поражение. Вот то же самое. Похвалил танк сразу мимо выстрела. Блин, а федька будет езжать? А, там еще что-то стоит. Ну серьезно что ли? Да че за говно, то блин. Ну зачем их хуй... Танк говно. Фу, фу. Отвратительный. уже убивать я тут врезался в рельеф. Пока неплохо. Интересно. Юху, я фуловый бегу светить. Тихо, пятох. <со>. не попадешь, кончик <смех> Ой, ты моя солнце Полторасик приехал Ай, хорошо так как И фугасом удовлетворил зрителя И себя Я вообще, наверное, сейчас вот на этих вот постреляю Выманю тех Это Капец Все, я выманил в ангар себя Неплохо было Ну прямо вот я вижу как оно медленно летит И как оно пролетает над его корпусом А не попадает ему в голову по часу, по часу наверное Ни брони ни скорости Ехать сам никуда не можешь Пробил еще фугасами Так ну что Сейчас умру. Ау! Как ему было больно! Вы видели, я револьверу дал в бачка на тысячу? Он еще там на... полыхал? Ну? С Богом!